Дорогие участники группы, карантин для всей страны объявляется через ЧС, Соответственно, наступает ситуация форс-мажор, то есть платить коммуналку, кредиты, налог и тому подобное не надо. От кредитов можно вообще делаться, если страховка. При ЧС государство обязано обеспечивать граждан жизненно необходимым бесплатным. Должна быть медицинская помощь и проверка по первой просьбе. Там, по сути, много чего. Но это невыгодно властям, соответственно, ЧС не объявляет. Объявили карантин по регионам. Карантин же в таком виде, как есть, обязателен к исполнению только заразившимся, либо прибывшим из зоны риска. Остальных людей они определяют как самоизолировавшихся. Самоизоляция – это добровольно. Она может быть только рекомендована, но не обязательно. В этом случае полиция имеет право штрафовать и наказывать по статье 236 УК РФ. Только тех, кто попадает под карантин, то есть зараженных – «Самоизолированные же абсолютно свободны в своих действиях, ибо нет причинной следственной связи, что они несут риск заражения окружающим, ибо нет данных, что они заражены. Соответственно, я сам, если вас пытаются штрафануть по 236 УК РФ, это незаконно, это превышение должностных полномочий и мошенничества, поскольку не совпадает с буквой «закона». Также не имеют права ограничивать передвижение вообще никак. И к тому же так называемые представители власти не имеют права подходить к вам близко, трогать вас. Они – должностные лица и в зоне риска. Соответственно, несут угрозу вашей безопасности. Разговор с ними должен быть короткий. Я есть в списках зараженных или приехавших. Если нет, до свидания. Требуют какие-то личные данные помимо документа, то 51 статья Конституции вам помощи, до свидания. Пытается привлечь к административке штрафу, пусть сошлются на закон, что самоизолированный попадает по 236 УК РФ и прочую лабуду. Без режима ЧИС пусть все идут лесом. Хотят, как говорится, победить вирус, пусть объявляют официально ЧАЭС и раскошеливаются. Хватит на горбу чужом ездить и воровать. Пора платить по счетам, ибо при угрозе безопасности страны, а это никто не спорит, ибо Кремль угрозу подтвердил. Они обязаны принимать миры, а не только отстраняться от народа. Статья 56 Конституции. Доброго всем дня.